И Меня зовут Дима, приехал в Москву и понял, что я могу записаться на сеанс хорошего мастера, его зовут Олег. И, соответственно, когда я оказался в Москве, я сразу по возможности сюда пришел. По причине стоячая работа, как бы болит спина, как бы поясничный отдел. Пришел, обратился, видел много видео, и поэтому пошел захотелось именно к этому человеку. Я попал, после первого сеанса, я сейчас на втором, я вообще не пожалел. Пришел по причине поясничного отдела, оказывается, мне там и в шее, и небольшой скалерс развивался. Все это исправили, я очень доволен работой. Это не стоит никаких денег, и здоровье берегите в любом случае, и я советую идти к этому человеку, потому что после первого сеанса я уже почувствовал, я вышел на следующий день на работу, и результат был совсем другой. Ничего, не тянут ноги, не болит, все классно, просто крепатурочка после массажа, но это нормально, как спортик. Поэтому, ребят, всем советую, приходите, ставим лайки, это того стоит.